Всем большой привет подписчикам и интересующимся теплотехникой, забредшим на мой канал. Сейчас я провожу эксперименты с так называемым солнечным концентратором, который сделан из прожектора. Корпус прожектора на 5 киловатт, который имеет параболический отражатель очень хорошего качества и в нем вмонтировано вместо лампы вмонтирован э, теплоприемник в виде трубки зачерненной трубки вот она трубочка она в фокусе как раз находится вместо лампы на которой за счет концентрирования солнечного света собирается тепло и тепла достаточно много площадь э, его апритуры или площадь сбора примерно пол квадратных метра то есть можно собрать Около 300 ватт тепла. Чтобы это тепло как-то оттуда убрать, вытащить, я применил тепловую трубку, термосифон. Вот она, тепловая трубка, на кончике которой укреплен датчик температуры. И у меня это тепло с помощью этого термосифона вытаскивается наружу, которую я могу потом завести куда угодно. Но так как трубка тепловая у меня заполнена спиртом, у него температура кипения 78, то мы имеем много-много тепла с температурой. Вот она на конце 83 градуса. Это температура на кончике тепловой трубки. Но тепла очень много. Тепловая трубка способна передать тепла в тысячу раз. До тысячи раз больше, чем медный стержень этого рассечения. А вообще на этом концентраторе Температуру я поднимал в солнечный день до 140 градусов. Он у меня закрыт стеклом и температура 140 Этой температуры уже достаточно, чтобы что-то с ней делать. То есть можно даже жарить, сделать типа шампура, у меня есть на канале шампур термосифон, и жарить те же сосиски или хлеб на этой солнечной печке. Вот температура 85, но тепла этого очень много, то есть его можно отнимать достаточно эффективно, если сделать какой-либо теплообменник и завязать его с системой подогрева воды. Вот такая вот интересная печка, солнечный концентратор из прожектора на 5 киловатт. А тепловая трубка просто вытаскивается вытаскивается из внутреннего теплоприемника, он у меня полный, вот она и помещается в него. Спасибо всем за внимание! Подписывайтесь на мой канал!